Квартира в центре Сочи, на улице Воровского, с потрясающим видом на море и город. Друзья, всем привет! В сегодняшнем обзоре классная квартира в центре Сочи, на улице Воровского, с бомбическим, я бы сказал, видом на море. Весь город, горы. В общем, обязательно посмотрите это видео до конца, тем более цена будет более чем привлекательная а, по отношению аналогичным предложением в центре Сочи. Значит, нахожусь сейчас на улице Воровского, сильно долго вас прогуливать тут по улицам не буду. В общем, от этого места до морпорта где-то минут 10 спокойным прогулочным шагом. Вот такое окружение, ну что тут говорить. Это самый центр Сочи. И наличие инфраструктуры вообще как-то тут бессмысленно а, перечислять. Вот так выглядит сам дом Новоровского 41 у нас относится к бизнес-классу. Ну, территория, само собой, закрытая. Вон. И, что хорошо, на первом этаже, смотрите, сколько коммерции. Ну, подземная парковка есть. Соответственно, за отдельную плату здесь в доме, вот видите, кафе. И бизнес-центр. Офисный центр, торговый центр. В общем, туда, вовнутрь я не пойду что -то ходить. В общем, много чего тут есть, мы на территории, фасад вентилируемый, само собой, видеонаблюдение, тут преодолеваем несколько ступеней, это места общего пользования, парковка для великов, лавочки, большая да, парковка для велосипедов, ну, само собой, консьерж. Одна группа лифта 4 тут еще есть я бы сказал такой аварийный выход на улицу рос вот там калитка она закрыта и вы можете через нее попасть вот сюда на улицу рос а вот там на горизонте живой комплекс рос дельмар и между ним и воровского 41 есть вот такие я бы сказал, халупы, но ничего с этим не поделаешь. Я припарковался на соседней улице, на платной парковке. Вот пока туда пойду. И немного вас все-таки. Давайте прогуляем. Мы идем по улице Воровского. Сейчас вернем налево. Параллельная улица Островского. И потом Нологинская. Это одна из самых-самых красивых улиц. Сочи. Тут все выложено брусчаточкой. Ну классно. что тут говорить. А по цене значит, данная квартира стоит 45 миллионов. И на сегодняшний день это более чем адекватная стоимость, чтобы понимали. Есть аналогичная квартира, а стоимость ее 65 миллионов. Причем она гораздо хуже. Также есть квартира а, 109 метров а, с ремонтом, ну, чуть попроще. А, там такой более такой минимализм. А, стоимость на сегодняшний день 43 миллиона. Ну, там вида, конечно, такого нет. Чуть там полоска моря про, про это проскакивает. Вот. И есть еще сколько там, 50? Ну, почти 60 метров. Она однушка у нее. Ценник уже будет если не ошибаюсь, 36 миллионов. Вот я, когда приезжаю в центр Сочи, паркуюсь обычно вот здесь, на этой парковочке. Все, вот улица Островского, и там за торговой галереей уже улица Навадинская. В общем, вот там это, Навайк-то не скупитесь. Подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Много дальше будет предложений, также и в Инстаграм. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. И с Сочи. До новых видео. Пока.